В этом видео покажу, как мы ехали на вокзал, вывозили женщину с северной Салтовки. И можете посмотреть, как, собственно, выглядел э, в этот день город Харьков. Да, вижу, вижу. Да, это... Едем на салтовки, значит, стоят люди стоят в очередях. Это мы сейчас проезжаем какую улицу? Широнинцев. Это Родникова. Широнинцев. Широнинцев. Широнинцев. Да, это мы Широнинцев. Вот сейчас тут пока не видно снарядов, каких-то разрушений. Ну, вроде люди ходят очереди, стоят, видите, в магазин сто пудов. Просто так широница 50 лет. В аптеку. аптека работает, люди стоят еще. Продукты стоят в посадку очереди. Люди есть. Люди. Иностранцы, видите, голосуют. Хотят добраться хоть как-то до вокзала. Так, едем через Барбашова Наш самый крупный рынок Харькова выглядит таким образом. Смотрите, ребята, люди тут поставляли наверняка свой товар, позакрывали. А вот этот харьковский бизнес. Сейчас выглядит примерно так. Все по а, как бы пусто, конечно. Люди, кстати, есть. Но это, Наверное, кто-то пешком отсюда просто проходит, пытается выбраться через, через базар. На следующий день рынок будет обстрелен и там был вот такой пожар. Эти фотки можно посмотреть в харьковских группах. Какой у нас маршрут? Яма. Ребята, только что. Это центр города. Мы едем спокойно, спокойно. Упало. Упал снаряд. Это просто... Площадь Конституции разбита. Парень вообще не парится. Так, площадь Конституции. Окна повылетали. Посмотрите. А, так, пока непонятно сколько. Это просто а, ужас. Посмотрите, вылетали все окна. Ну, метро Советская И сейчас называется Исторический музей. Просто разруха. Военные машины. Просто потрясающе. Никто такого, блядь не ожидал. Казалось бы, о да, провода Вот это надо Вот она, Артель Стоять Хотелось бы Такого никогда в жизни не увидеть Я надеюсь, что выберешь. <с> Иначе в не придется ну что ж... Как вам да, ну Вот такие вот красоты! Ах, вот, вот такие вот! Вот такой вот наш народный мир! Вот такой вот наш порядок! Красота! Мы живем радости, гостям, экспрессам с хеленами Солью и Старого. Вот такие вот дела. Нравится ли это нам? Нравится это лично мне. Место, где я постоянно хожу на стрижку. Превратился. Превратился. От места, в которых были первые свидания, пьянки с друзьями, воспоминания, и... места, в которых практически родился заново, работал практически всю свою блядь, жизнь сознательную и адекватную. Ну, что ж, запилила. Браво, браво, браво, право, не переживай. Мы сейчас едем на вокзал, посмотрите какая там ситуация. Я думаю, что у кого есть возможность э, сидите в укрытиях, э, не выходите. Если вы находитесь в тех прям районах, которые обстреливаются, нужно точно сидеть в подвалах. Это слов просто нету. Как вы себя чувствуете? Как <говорит> Так. так заходим на вокзал люди не знают что сейчас в центре произошло все с детьми какие-то очереди сейчас попробуем показать как происходит эвакуация с вокзалов конечно много иностранцев огромное количество людей все пытаются выбраться Зал, ждут поезда люди. Вот так это примерно выглядит. События в этот день довольно серьезную панику посеяли. Я не планировал садиться на этот поезд и на него не сел. Смотрели так, чтобы пропускать женщин и детей. Ну вот можете посмотреть сами, как это все происходило. <связывается> После этого поезда пустили еще несколько каждый час. Все шли на Западную Украину и электрички также добавлялись. Если вы планируете уехать, я рекомендую заранее забронировать или автобус, или уезжать на автомобиле. Сейчас есть эвакуационные автобусы, но информация в сети есть довольно много. Проверяйте. Российские силы сегодня жорстоко обстреляли Харьков з реактивной артиллерии. Это однозначно воєнний злочин мирное место, мирные житлові районы, жодного військового объекта Десятки записей очевидцев доводят, что это не окремий помилковий залп, а сведомое знищення людей. Росіяни знали, куда стреляют. За этот злочин точно будет трибунал. Международный. Это порушення всех конвенций. Никто в свете не пробачить вам вбивство мирных украинских людей. Тут Украина, тут Європа, тут 2022 год. рік. Зло озброєно ракетами, бомбами, артилерією, треба зупинити негайно, знищити економічно, показати, що людяність умеет себе защищать. Держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН. Такій державі треба закрити вход до усіх портів, каналів, аеропортів світу. Така держава не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів. Купувати российские товары сейчас – это платить деньги за убийство людей. Мирный, гордый, сильный Харьков. Ты таким завжди был. Ты таким завжди будешь. Витримуем все. Витримуємо и это. Захистиму Украину. допоможемо каждому, кто постраждав от нелюдского вторжения. Чернігів, Охтирка, Суми, Гостомель, Васильків, Херсон, Маріуполь, Донецк и все. Все другие места и селища нашей родной страны побачат мирное и безопасное життя, С співчуття всім, хто всем, кто втратил родных и близких в этой войне. Вечная память тем, кто погиб. Вечная слава каждому. Каждому, кто боронит нашу свободу.